Приветствую всех! Вы находитесь на канале по покеру И сегодня мы не будем играть в покер Мы, наверное, будем объявлять такой торжественный конкурс конкурс будет касаться подписчиков и именно новых конкурс будет разыгрываться будет 1000 рублей все-таки канал по покеру он подразумевает деньги и каналом канал является Друзья, хочу вас обрадовать, у меня здесь скопилась небольшая сумма денег и тысячный подписчик получит первую тысячу рублей. Я готов с радостью ее вручить. Я пока что не сильно разбираюсь в канале YouTube, но я думаю, что сумею найти того счастливого обладателя тысячу рублей и вручить ему или на расчетный счет, или на телефон. Я думаю, что мы сумеем договориться выплате и награждении поэтому подписывайтесь на канал приглашайте своих друзей знакомых просматривайте мои видео отслеживайте сколько подписчиков на моем канале и я думаю что 1000 рублей вполне будет достойный приз всего лишь нажать кнопку и стать тысячным поэтому следите за моим каналом подписывайтесь а мы с вами увидимся в следующем видео